третья модель реальность все работает разок спереди и сзади передатчик откуда он идет на Arduino Arduino на контроллер и контроллер на мотор это передатчик да, на передатчик В сервисе на улице управления